Это небольшое видео в догонку к моему предыдущему трансфобскому видео. Когда я его записал и выложил, мне некоторые знакомые написали в личных сообщениях, что ну, они не согласны с моей точки зрения. В том числе и публично, и в личных сообщениях высказал несогласие Дима Калинычев. Это активист, пикетчик из Нижнего Новгорода, с которым мы знакомы лет пять, наверное. И, в общем-то, это нормально. Я... Точно знал, что наши с ним взгляды на эту э, тему разойдутся. Э, чего я не знал, это что мы совершенно не сможем их обсудить, и что э, со мной просто он перестанет общаться после этого. Э, я не знаю, может, еще кто-то перестанет общаться, но ну, вот, пока только он. Э, я не знал, что мы не сможем вести цивилизованную дискуссию. Э, под цивилизованной дискуссией я понимаю любую дискуссию, кроме той, где мне говорят, что от людей э, с таким мнением, как у меня, нужно... Цитата «Очищать человечество», а в следующем сообщении, ну, видимо, чтобы перехватить инициативу, «Меня называют фашистом». Хотя я вроде ни от кого не предлагал очистить человечество. Давайте я на всякий случай проговорю очевидную мне вещь, которую я не проговорил, но, возможно, кто-то непонятливый ее не улавливает. Мое мнение – это мое мнение, и мое видео – это не законопроект. Я высказывал свое мнение о том, какие люди мне нравятся, а какие нет, какую жизненную философию, я считаю, более хорошей, а какую нет, но я не призывал насаждать ее никому. Я либертарианец по взглядам, и эти взгляды как раз означают, что государство должно вмешиваться в как можно меньшее количество сфер жизни, и да, может быть, когда-нибудь при прочих равных Прочих равных не существует, но может быть при прочих равных я бы проголосовал за партию, которая бы э, продвигала взгляды на жизнь, схожие с моими. Но я бы проголосовал против партии, которая бы насаждала взгляды на жизнь, схожие с моими. Потому что э, как мне жить решаю я, как вам жить решаете вы. Э, и важно только договориться о том, чтобы у нас были свободы жить каждый э, как хочет. Э, это, видимо, не всем очевидно. Некоторые хотят насаждать э, какой-то правильный э, путь и э, запрещать все остальные. Очищать человечество от таких, как я. По сути, я записал видео не про политику. Просто для разнообразия поговорил о взглядах на жизнь. А, и я не просто... Э, Мое видео ничего не значит, потому что у меня нет власти. И, а вот если бы была, то со мной надо было спорить. И поэтому со мной сейчас можно спорить гипотетически. Нет. Если бы был парламент, состоящий из 100% людей абсолютно с такими же взглядами, как у меня, я был бы против того, чтобы у нашего парламента была возможность запрещать трансгендеров. Ну, то есть, пусть творят, что хотят, пусть творят со своим телом, что хотят, с чужим телом сложнее, с, с детьми более сложная ситуация, но, как бы, это просто мои взгляды, у кого-то другие взгляды. Но, раз уж кому-то все равно слышится в этом политическое высказывание, давайте э, сведем это к политике. Тем более, что в процессе разговоров мне э, пришла в голову аналогия, которая, э, мне кажется, приводит это в мир э, общественной жизни и в том числе политической жизни. Вся эта трансгендерная штука похожа на культуру отмены. Культура отмены, насколько я понимаю, возникла недавно, вот буквально в последние годы, э, поэтому э, можно сказать, что... Э, Одобрение трансгендерности вот вся вот эта вот теория про там, смену пола и практика – это предвестник культуры отмены, но между ними есть что-то вот очень похожее. Это симптомы одной и той же болезни общества может быть. И эта болезнь – желание, чтобы тебе было хорошо не только в настоящем и в будущем, как у нормального человека, но и в прошлом. Чтобы океане всегда воевала со стазией, а тебе всегда было хорошо. Или, как вариант, ты всегда был хорошим, ты всегда был правильным, твой выбор всегда был удачным, даже если раньше он был другим и так далее. Откуда это желание может взяться, мне непонятно. Люди, у которых есть это желание, как будто бы взросшены на другой культуре, не на такой, как я. Потому что давайте посмотрим любой фильм, что считается крутым, когда персонаж переизобрел себя когда персонаж проделал какой-то путь, когда у него есть какая-то сюжетная арка, или как это там называется, арка персонажа. Обычно же принято критиковать это клише под названием «Deus Ex Machina» или чуть-чуть э, в другом варианте Гарри, ты волшебник». Когда приходит какая-то внешняя сила и сообщает тебе, что ты в споре с враждующей стороной или там, с э, двоюродным братом э, всегда был прав, просто не знал, что ты прав, но ты уже победил, ты всегда был крус, просто не знал этого. Это же, э, ну, это какая-то пассивность. Кто-нибудь, пожалуйста, напишите мне, о чем фильмы Марвел? Потому что я их не смотрел, и, э, может быть, они продвигают какую-то другую э, моду на сюжеты. Э, так или иначе, почему-то э, современные люди, <laughs> не то, что в мое время, почему-то э, некоторые люди сегодня э, любят делать вид, что могут отказаться от истории, не в том смысле, в котором я, вот я просто не знаю истории, потому что я необразованный, а отказаться от своей истории, буквально от своих недавних лет, и сказать, что то, что они узнали о себе сейчас, даже если, допустим, это объективно, даже если, допустим, реально существуют гендеры отдельные от пола, хрен с вами, но вы это узнали сейчас, как будто бы это хорошо, как будто бы хорошо переписывать историю... Даже на несколько лет назад. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, теперь я чебурашка, и теперь я всегда был чебурашка. Я всегда чебурашка, и вот, вот и вам показалось, что я был в коробке с мандаринами неизвестно кем. Я всегда был чебурашка. На мой взгляд, еще раз, на мой взгляд, это мой взгляд на людей, гораздо лучше, когда у тебя есть цельная история, которую можно рассказать. Когда, ну, грубо говоря, можно сказать, что ты там, поднялся с самых низов, с улиц чего-то достиг. Ну, это же всегда крутой историей считалось, не знаю, там реалистичной или нереалистичной, приукрашенной в отношении каких-то известных людей. Но это интересно. И в более мелком масштабе, ну, в масштабе наших обычных мелких жизней, это тоже хорошо. Раньше я не интересовался политикой, был дураком, теперь я заинтересовался политикой и составил какое-то свое мнение. Раньше я не понимал, чего хочу от жизни, теперь я понимаю, чего хочу от жизни. Раньше я увлекался какой-то фигней, теперь я увлекаюсь, допустим, чем-то полезным и так далее. Когда тебе есть о чем рассказать, то ты это рассказываешь, и люди видят, что перед ними живой человек. Потому что человек это не просто физический какой-то объект, это его опыт, это то, что он может о себе рассказать. Это личность, которая, да, где-то стартовала с какого-то физического объекта, на которую э, пришлось ему э, вот, наращивать то, чем он является. Но он – это то, что наросло. Если ты начинаешь историю переписывать, это значит, что э, то, какой ты был якобы всегда, ты придумал сейчас. Ты вот сейчас принял это решение, вот, вот только тебе нынешнему я могу верить. Э, это значит, что как в этой поговорке, что, а уверены ли мы, что мир не изобретен в прошлый вторник и нам не записаны ложные воспоминания. Вот получается, что я не настолько тебе верю. Ты изобретен в прошлый вторник, придумал себе прошлую жизнь, учитывая, может быть, какой-то настоящий опыт, но ты, будучи сегодняшним, придумал себе прошлую жизнь. И, ну, это неинтересно. К тому же, да, ты слишком много поменял, ты уже не корабль Тесея, ты уже новый корабль, а, ты, но главное, ты потерял вот эту связность. Тебе ноль лет. Мне неинтересно разговаривать с человеком, которому 0 лет. И я понимаю, что тебе не ноль лет, но ты сам добровольно скрываешь интересную историю про твои много лет и говоришь, что тебе ноль лет. И я вот не понимаю этого, я не понимаю, почему это может быть мне интересно. Еще раз напомню, я не встречал этих людей в жизни. Я гипотетически рассуждаю, потому что решил для разнообразия на своем канале поговорить о чем-то не политическом, а мирном. Из-за чего люди не ссорятся обычно. И все-таки сейчас еще сильнее подойду к политике, но может быть это уже небольшое натягивание самой на глобус. Но, по-моему, есть некоторое объяснение, почему у людей у которых мозг сложен так, что им нравится эта идея, что в себе можно очень много поменять. Почему им же нравится идея, что можно построить коммунизм или что-нибудь похожее на коммунизм? Потому что им в целом нравится отменять вещи, которые хочется отменить. И не считаться с природой, которая есть. Вместо того, чтобы искать решение, а что мне делать вот с этим телом, которое есть, а что мне делать с этой моей личной историей, которая у меня есть? Что мне делать с репутацией, которая у меня есть, которая основана на стереотипах, которые мне достались? Вместо этого они хотят все переизобрести. И также вот э, коммунисты и все такие товарищи, э, какие-то из них называют себя анархистами, я не понимаю, что там вообще происходит. Э, э, анархисты есть виды, да, вот ну, какие-то из них. Э, они тоже... Вместо того, чтобы считаться с реальным обществом и теми проблемами, и теми людьми с разными взглядами, которые в нем есть, они говорят, а давайте мы их отменим. Мы примерно придумали, как построить общество, состоящее из нас, вот из ровно таких, как мы, поэтому давайте от всех остальных мы очистим человечество и сведем задачу к предыдущей. Я, признаться, не очень эрудированный, я даже не знаю точного определения слова фашизм, поэтому я не знаю, как корректнее всего назвать такой способ построения общества и такое отношение к инакомыслящим. Как бы то ни было, я надеюсь, что Россия никогда не будет такой, как ее хочет видеть Дима Калинычев. Я надеюсь, что Россия будет свободной.